В 1992 году астрономы заметили один астероид, который приблизился к Земле на очень опасно близкое расстояние. Следующий пик приходится на 2126 год. Этот астероид был настолько большим, что если бы он столкнулся с Землей, то жизнь на Земле непременно завершилась бы. В общем, этот астероид имел очень тревожную вероятность столкнуться с Землей, и поэтому было сделано много выступлений в СМИ. Многие люди были озабочены этим. Вы можете навести справки для себя. Называется этот астероид комета свифта тутля и она по-прежнему на орбите и направляется на нас. Астрономы описали этот астероид как самый опасный объект, известный человечеству. Но уже не стоит волноваться, так как это было замечено около 30 лет назад. И с тех пор они делают новые вычисления относительно будущих наблюдений. Так они установили, что данный астероид более не представляет угрозу в обозримом будущем. Но я хочу сказать, что тогда, когда было объявлено о возможном столкновении, я уверен, что были люди, которые сказали «это все, все это конец». В 2126 году наступит конец этому миру. Это просто удивительно, когда вы задумываетесь об этом. Взгляните на историю. Сколько групп и сколько людей предсказали конец света. Был Нострадамус, был также Джерри Фалвелл, восторженно говоривший о наступлении времени конца света, была Ванга… И они, кстати, ставили конкретные даты. А в недавнем прошлом мы были свидетелями проблемы 2000 года и всех опасений. Некоторые люди указывают на календарь мая 2012 года. И, конечно же, в наше время, когда мир столкнулся с этим вирусом. И очевидно, что все они неправильные, а люди очарованы концом света. Такое имело место и во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда один человек пришел к пророку, алейхи салляту вассалям, и спросил, «Когда наступит последний час?» на что Пророк сказал, «А что ты приготовил для этого?» То есть здесь сам Пророк говорит нам, «Не стоит так волноваться относительно наступления конца света. Позаботьтесь о том, что вы приготовили для него». Он индивидуализировал это, сказав этому человеку, «Что ты приготовил для последнего часа? Почему так?» Мы настолько поглощены всеми этими теориями, утверждениями и разговорами о времени наступления конца света, что порой мы забываем о том, что реальный конец света для каждого из нас – это наша собственная смерть. Так мы становимся беспечными перед неизбежностью смерти. Поэтому нашей задачей является помнить об этом. И мы ведь видим это каждый день в новостях или же сами испытываем потерю близкого человека, возможно, молодого. Вы видите в новостях, как люди разного возраста, молодые и старые, умирают. Внезапно. Но все же мы забываем, что смерть может наступить в любой момент для каждого из нас. Знаете ли вы, что свыше 150 тысяч человек умирает ежедневно? Возможно, сегодня моя очередь, а возможно и ваша очередь, а может завтра или на следующей неделе, мы не знаем. Поэтому нашей задачей является не быть беспечными относительно смерти.